Шестнадка пролетает парка кобака В нашей жизни мечта. Мы должны обязательно должна только двигай спис. Постигается вышней жизни смысл, я радости вкус приготовил для нас. Служить Христу в том твоем успехе, на глаза, на небеса, с утра земли выспай диме, вперед и вперед, на прав служить Христу в том твоем успехе. Эта жизнь лишь одна, очень важно, как здесь пройдет она, если цель. Пролетай как парка облака В нашей жизни мечта быть должна обязательно должна